Всем привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет обзор проекта AX. довольно таки интересный проект. Это у нас идет форк от монетки Dash, то есть у нас здесь имеется а, майнинг именно то есть вы можете подсоединить свое оборудование и добывать данную монету на алгоритме X11. Также у нас имеется и мастер ноды, то есть у нас тут двухуровневая система, у нас всего 21 миллион монет, Uh, в общем, сейчас мы этот проектик рассмотрим поподробнее и я вам расскажу, почему стоит в него сейчас инвестировать и как мы сможем на этом заработать довольно-таки хорошие деньги. Uh, на мастернод нам надо 1000 монет. Я думаю, то, как запускается мастернод, да, это как бы не особо интересно. Также, я думаю, не особо интересно, uh, как настраивать майнер, так как у нас здесь уже все опытные, все знают, как настраивать, запускать свою скажем так оборудование, поэтому ссылочки здесь есть в описании, да, это то есть это инструменты там все полезные информационные сервисы, также будут добавлены, я вам еще скину пулы, на которых можно будет добавиться кошельки, я думаю, вы ну, конечно вы сами сможете все скачать, установить, но ладно, идем далее, попадаем мы на Bitcoin Talk как вы видите, анонс у нас здесь 20 декабря. Но это русский анонс, так как основной анонс был сделан 11 декабря. Здесь вкратце показан клиент. Также у нас имеются пулы, имеется биржа, что немаловажно. В общем, а теперь мы попадаем на CoinGecko, да, И здесь мы более подробно все рассматриваем. В общем, смотрите, какая получается у нас новость будет данная монетка довольно таки сейчас неплохо торгуется как вы видите среднюю цену да то есть цена на сегодняшний день это 50 центов как по мне это очень хорошая цена объем за сутки как вы видите довольно таки неплохой что я имею в виду как вы знаете на не на этой неделе на будущее которая будет будет именно пересечение так называемый золотой крест Будет пресечение по биткоину И это та новость О которой сейчас буду говорить абсолютно все СМИ Будут говорить другие блогеры И на этих новостях Биткоин пойдет опять же вверх Почему можно купить данную монету Так как у нее, жалю же говорю, Цена привлекательная, это раз И на данных новостях Эта монета сделает неплохие иксы Что еще хотел добавить майнерам, да я не знаю, ребята вот э, вы там любите да, добывать с помощью своих там видеокарт либо асиков, манить но я опять же всех склоняю приходить на мастерноды, потому что мастерноды это намного удобнее, намного прибыльнее так что в основном остаются одни плюсы э, давайте пролетимся по биржам что у нас уже имеется лично из этих всех бирж Здесь, конечно, информация не совсем корректно бывает, отображается. Но лично мне нравится именно Firex Exchange, потому что, не знаю, она мне более интуитивно понятна. Все намного проще настроено. Также можно на телефон скачивать кошельки пользоваться. Как видите, ордера на покупку, ордера на продажу есть. Оборот идет, монету покупают, монеты торгуют. Это очень, в принципе, хорошо. Залетаемый мы на ход бит. Здесь также у нас есть, видите, небольшой откат. Как раз на этом откате можно и закупить данную монету. То есть сейчас мы ее купим, буквально пройдет пол недели, неделя эта монета взлетит в цене минимум в 2, а то и даже в 3 раза. То есть плюс вы установите, ли еще мастерноду. То есть, знаете, можно немного не торгануть, можно установить мастерноду и также подключить оборудование. Даже те, допустим, у кого люди не имеют свободных средств на инвестирование в мастерноду, они могут просто подсоединить свое оборудование и на этом довольно таки неплохо заработать в общем, что еще что я хотел еще добавить так это то, что форк довольно таки получился успешный монета стремится и разработчики хотят ее преподнести с такой скажем так, мотивации к тому, что она в дальнейшем, в будущем э, будет лучше, чем сама монета Dashcoin. Не знаю, лично мне такая перспектива нравится, ребята активные, ребята развиваются, так что подсоединяйтесь к социальным сетям, которые будут в ссылочках в описании, заходите в Discord, всегда напрямую можете пообщаться с администрацией, узнать самые первые, самые свежие новости, а как вы знаете, на новостях люди как раз и зарабатывают деньги, знают когда закупиться, когда можно будет подслиться немного. То есть, сами понимаете. Не знаю, мне скорее больше привлекает перспектива это запустить одну-две мастерноды. Тем более по такой цене, это в принципе небольшие деньги. И поставить пусть она, как говорится, копает и добывает. На новостях потом, когда придет момент, просто можно будет сыграть на этом. И часть продать часть обратно запустить ну то есть вы сами понимаете проект это получается не однодневка не те которые запускаются и у них там блин через два дня уже и биржа и тому подобное а через неделю они уже закрыты как вы видите он развивается с семнадцатого года лично мне такие долгосрочные проекты очень нравятся, потому что то есть люди не просто так его создали и, знаете, как обычно, забили. Создали проект и все, и слиняли. Здесь же ребята постоянно развиваются, делают новости. Очень довольно-таки мне вот нравится то, что можно будет мобильные кошельки, в принципе, подсоединить. Это будет очень-очень хорошо. Так что, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете насчет данного проекта. Если вы будете заинтересованы в данном проекте, я посмотрю ваши комментарии, с каждым пообщаюсь, каждому отвечу. Я сделаю тогда полный, полноценный обзор по данному проекту. Мы его полностью разберем. Возможно, там может быть даже будет стрим. Не знаю, лично я в этом проекте вижу перспективы. Поэтому, я думаю, сюда стоит вложить деньги и на этом неплохо заработать. Ну, давайте тогда на этом заканчивать будем. Ставим лайки, лайки, подписываемся на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем профита, всем пока.